к редактированию раздела номер два В разделе номер два нам нужно с вами поступить точно таким же способом. Нам нужно добавить новые строки. Значит, новые строки мы добавили. Ставим по строке 100 дату. Здесь у нас идут э, даты, когда, -то, когда мы удержали этот налог. Начислили и удержали. Это было 31 марта. Смотрите, первая, то есть строка 100 – это дата фактического получения дохода. Строка 110 – дата удержания налога. И строка 120 э, – срок перечисления налога. У нас с вами это все произошло одной датой. 31 марта. Соответственно, мы здесь во всех трех строчках 100, 110 и 120 ставим дату 31 марта. Как видите, программа заполнила нам по предыдущим месяцам. Она тут поставила разные даты. Вот это даты, когда мы, например, вот 5 февраля делали перевод перечисление заработной платы и перечисление НДФЛ. И дальше нам нужно заполнить строку 130. Строка 130 это сумма фактически полученного дохода. Эта цифра у нас, мы ее уже знаем, 4193 ,53 рубля 53 копейки. И дальше строка 140. Исчисленный с этого дохода налог на доходы 13% 545 рублей. Значит, справочно вам программа здесь суммирует по строке 130. Она суммирует все строчки 130. И по строке 140 она выдает вам сумму по всем строчкам 140. Итого у нас получился налог 31412. Так же, как и в разделе 1. Все, корректировку мы закончили. Теперь следует проверить, перед отправкой проверить этот отчет. Нажимаем по кнопке Проверка. Проверить контрольные соотношения. Так, возникла ошибка. Сейчас будем разбираться с этой ошибкой. Читаем, что у нас раздел 1, КС 1.1, дата предоставления расчета должна быть не позднее следующего, месяца, следующего дня месяца, следующего за отчетным периодом. То есть нам ругается на дату. Сейчас попробуем исправить эту ошибку. Закрываем. Заходим мы в титульный лист. Видите дата подписи. Дата подписи стоит у нас 7 декабря. Поставим эту дату на 31 марта. 31 марта.